Всем привет! В этот раз небольшое вступление. Дело в том, что есть и другая версия озвучки этого же ролика. У Вячеслава с канала Дойсу. Мы решили провести небольшой батл переводчиков. А кто победит, решать вам. Просьба посмотреть оба варианта и проголосовать либо здесь, в самом видео, либо в группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании к видео. Мы с Вячеславом ждем ваших комментариев. Поехали! Сегодня я хотел бы поговорить на тему, нужно ли дочитывать книги, которые не нравятся. Многим людям трудно даже представить такое, и это меня удивляет. Пару раз я уже говорил об этом в моих видео, и каждый раз люди писали мне, что для них удивительно и шокирующе услышать об этой идее. И это даже облегчение, освобождение от чувства вины, просто услышав, что это нормально, взять и забыть про книгу. Конечно, эта идея не нова и на самом деле не такая уж радикальная, но по какой-то причине... Многие читатели думают, что они обязаны закончить книгу. Появляется чувство долга перед книгой, и, конечно, чувство вины перед незаконченной книгой, даже если она им совершенно не понравилась. Считается, что хороший читатель должен терпеть мучение до конца книги. И я не знаю почему. Польский автор Станислав Флемм Раньше я произносил его имя Станислаус. Мне казалось, что все так произносят. Но только недавно, когда я услышал лекции по биологии, я услышал, что лектор произнес Станислав. И я подумал, конечно, надо произносить Станислав. Это польское имя Станислав Флем. Он сказал, я не могу точно процитировать, но примерно так. «Отложите книгу, если она вам не нравится. Вы не обязаны дочитывать ее. Вы должны наслаждаться книгой. Если нет, то просто забудьте про нее». Каким-то образом его имя стало ассоциироваться с этой идеей. И некоторые люди стали называть это Леммингом книги. Я сам впервые услышал об этом от Морриса Сендека. Автора детских книг написавшего там, где живут чудовища и на ночной кухне. Мне нужно сделать видео о нем как-нибудь. Он гений. В начале 90-х я видел документальный фильм по BBC о нем. Марис Сандеп и его чудовище. Я записал его на VHS. Он хранился все эти годы. Но сейчас, конечно, я уже не могу найти его. И он говорил об искусстве писать для детей, подчеркивая, что когда вы пишете для детей, вы должны развлекать их на каждой странице. Это жизненно важно, удерживать их на каждой странице и в каждой строчке книги. Потому что взрослые, как он сказал, дочитают книгу из-за чувства долга. Но ребенок, если ему не нравится книга, бросит ее на пол. Просто закроют ее, сказав, «Мне не понравилось», и никогда больше про нее не вспомнят. И я помню, что подумал, что взрослым неплохо было бы так же делать. У нас должен быть такой детский подход. У нас нет никаких обязательств закончить книгу или фильм, или сериал, или что-то подобное если нам не нравится. Потому что весь смысл читать книгу, или смотреть фильм, или сериал, это наслаждаться ими. И если создатель, если автор книги не радует нас, у нас нет перед ним никаких обязательств. У нас нет никаких обязательств перед персонажами. Они не настоящие, они просто буквы на бумаге. И у нас нет обязательств перед самими собой узнать, чем все закончится. Нужно четко понимать, что если вы читаете книгу, которая вас не затягивает, не приносит удовольствия, помните, что это будет продолжаться, она не станет лучше. Оставшаяся часть написана тем же автором, и если до этого места вам не нравилось, то вряд ли станет лучше. Уже несколько раз в своих отзывах я говорил о книгах, которые не закончены. И я рассказывал, по какой причине некоторые зрители благодарят меня именно за это и опять же как я и говорил есть зрители которые благодарят просто за осознание самой идеи сознательно отложить книгу и не дочитывать ее и не важно что именно я говорю вам об этом или кто-то другой говорит об этой идее. Очевидно, многие далеки от этого понимания, пока не услышат от кого-то еще. Вы услышали от меня, я от других. Теперь ваша очередь. Скажите кому-нибудь еще. Говорите людям, что это прекрасно быть свободным от всего этого. Многие наши страдания и ограничения мы сами создаем для себя. Они искусственны, и мы сами можем их выключить. Так много других книг ждут нас. И если вы не получаете удовольствие от книги, вы просто тратите время впустую. Множество других книг ждут, чтобы вы насладились ими. И не только книг, других вещей тоже, кроме чтения. Получайте удовольствие, не тратьте время зря. Весь смысл именно в этом. Например, у меня как обозревателя книг есть определенная ответственность разбираться в том, о чем я говорю. Но даже я не заканчиваю книги, которые мне не нравятся. Сейчас я читаю одну книгу, наверное, самую неприятную из всех, которые я читал, но все-таки замечательная книга. Мне неприятно ее читать не потому, что она плохая, а потому что тема, о которой в ней говорится, очень угнетающая. И я хочу закончить ее, потому что это отличная книга. То есть есть разница между неприятной и плохой. Неприятная вовсе не значит плохая. Также есть с фильмами. На сегодня все. Надеюсь, что вам нравится книга, которую вы читаете. Если нет, выбросьте ее. До встречи. Вы можете поддержать 30 секунд фантастики. Ссылку найдете в описании к видео.